Всем привет! Команда «Универ подготовила для тебя подборку самых свежих и ярких новостей. В студии Алена Ледвейкина. Смотри сегодня. Учиться и учиться. Студентов-педагогов ждет большая работа. День Икс настал. Прошел гала-концерт фестиваля российской студенческой весны. Казань снова в центре внимания всего мира. На этот раз «Исламского» в столице республики Татарстан прошел Международный экономический форум «Казань Саммит-2016». Одной из главных тем саммита стало внедрение и развитие системы исламского банкинга.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 Основным университетом Российской Федерации, который э, выстраивает партнерские отношения с референтными вузами в исламском мире. Отличная новость для всех будущих учителей. Без работы не останетесь. К такому выводу пришли участники педагогического форума, который проходит в Казанском Федеральном. Подробности далее.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 В Казанском федеральном продолжается Международный форум по педобразованию. О его промежуточных итогах и новых идеях по подготовке учителей 20 мая говорили в информагентстве ТАТ-Медиа. С подробностями пресс-конференции Александр Александров.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 Сегодня каждый имеет представление о том, какой должна быть семья. Однако никаких стандартов и образцов при этом не имеется. А значит, хотим мы этого или нет, жизнь меняется, меняются и семьи. Появляются проблемы, растет процент разводов. Однако их можно избежать. А как выясняли в Казанском федеральном. Подробности далее.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 Две казанские канатные дороги включили в инвестиционный план Татарстана, первая из которых будет находиться на территории Корсен-Казани-Арена, а вторая – железнодорожный вокзал «Казань-1» верхний Услон. В Казани презентуют технологии бесконтактной оплаты проезда в метро. Ожидается, что на всех станциях метро «Казани» проезд будет можно оплатить банковскими картами. Для этого их нужно будет приложить к ридеру на турникете. Альметьевский парк Шимсенур был признан лучшим общественным пространством России, а концепция развития набережных систем озера Кабан назвали лучшей идеей городского развития. В Казани пройдет третий этап чемпионата Кубка и Первенства Российской Федерации по ралли-кроссу. Масштабное событие пройдет с 21 по 22 мая на автодроме «Высокая гора». Обновленный ракетный корабль «Татарстан» направляется в Махачкалу. Астраханский судоремонтный завод «Звездочка» завершил ремонтные работы на ракетном корабле «Татарстан». Корабль готовит к боевому дежурству. «Татарстан» учредил национальную премию в сфере единоборств «Золотой пояс». Она станет высшей наградой в области боевых искусств и будет вручаться выдающимся спортсменам, тренерам, прославляющим «Татарстан». На российскую студенческую весну в качестве жюри приехал генеральный директор телеканала просвещения Косинчук Владимир Евгеньевич. Он посетил наш телеканал и подробно рассказал о сотрудничестве студенческих телеканалов в России и не только. Подробности далее. Расскажите о впечатлениях после экскурсии по медиа-центру КФУ. Я давно хотел к вам приехать, посмотреть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 Свои знания в области журналистики, в области э, медиа, коммуникации. Это очень важно. Завершился фестиваль российской студенческой весны 2016. День, которого ждали все – гости, участники и, конечно же, зрители. Гала-концерт российской студенческой весны прошел в Казанском баскет-холле. Полные залы, яркая сцена, невероятные эмоции – и все это в следующем сюжете – Смотрим. Вот и прошел 24-й фестиваль Всероссийской студенческой весны 2016. Телеканал «Универсмотри» являлся официальным инфопартнером и организатором прямой трансляции закрытия фестиваля. Тем, кто не смог находиться в этот день в баскет-холле, ведущие нашего канала постарались передать всю энергетику зала через прямой эфир. Можете передать своим родным и близким. Пусть залезут на сайт универсмотри.ру и...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 До встречи на 25-й юбилейной российской студенческой твисте 2017 в городе Тула! Пока-пока! Анастасия Иванова, Ленардо Довлетеров, Универ -ньюз. На сегодня все. Смотри Универ и будь в курсе студенческой жизни. Пока-пока!